Бонжур лезами! Здравствуйте, друзья! Сегодня у меня творожная плетенка. Классная и простая выпечка к чаю, но подойдет она и в качестве пасхальной выпечки, без лишней волокиты и заморочек. Для теста сахар, яйца, растительное масло, щепотку соли и творог перебиваю до однородной массы. муку, всыпаю разрыхлитель, перемешиваю их вместе и просеиваю муку в жидкую массу. Ввожу муку в несколько приемов. Замешиваю мягкое, слегка липкое тесто. Даю тесту немного отдохнуть, а затем я раскатаю его в пласт толщиной 5-7 мм. Начинка моей косички будет из абрикосового джема, которым я толстым слоем намажу пласт теста, а также из изюма и измельченного грецкого ореха, которые я равномерно Распределяю по всей поверхности теста. Сворачиваю пласт в рулет. Плотно подбиваю его с двух сторон. Разрезаю рулет пополам, оставляя нетронутым основание. Теперь обе пряди переверну разрезом вверх. И переплету их между собой до получения такой вот плетенки. Помещаю изделие в форму. Покрываю растопленным сливочным маслом и ванилью. Выпекается косичка 50 минут при температуре 170 градусов. Готовность проверяю деревянной палочкой. Присыпаю сахарной пудрой. Буду резать. Мне моя косичка очень нравится в разрезе. Отчетливо видны прожилки из джема. Изюм и орех дополняют прекрасную картину. Сама косичка с хрустящей оболочкой и мягкой серединкой. В общем, замечательная выпечка без хлопот и заморочек. Пробуйте, готовьте, а я вам говорю. Бон аппетит и абьянтол.